Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, вот выходит э, э, вторая часть крафта на миллион фузов, я покрафчу на 340 тысяч фузов в этом видео, и видосик снимался очень долгое время, вот э, про, сколько прошло времени между первой и второй частью, столько он и снимался, это месяца 3-4 прошло. Э, я крафтил очень много предметов на различных аккаунтах и страницах своих, вот, даже в... В на андроид было крафт, то ли спецназ, то ли зубастик и крафт не помню, что там. Следующие видосы будет крафт на 500 тысяч фузов, к нему тоже готовиться буду очень долго, и я не знаю, когда он выйдет. Вот. Поэтому поставьте, ребят, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, поддержите активностью своей какой-то, напишите комментарии там, на паблик тоже можете подписаться. Вот, потому что я один из немногих игроков, которые до сих пор еще снимают Вормикс, И буду снимать, наверное, его Ну, потому что я... хочется, вот хочется мне Я и снимаю Накопить все легенды хочу Не знаю, сколько это будет длиться у меня Ну, просто вот делать нечего Обнов нету, короче, онлайна нету Вот я хочу накопить тупо легенды просто У меня сейчас 10 легенд Вот, я их не буду сейчас см Смотреть, показывать Кто кому интересно, можете зайти посмотреть Леги, у меня там 10 легенд и 5 эпиков Вот, я хочу сделать все леги, все эпики Надеюсь, игру не закроют, я вот достигну этой цели Не знаю когда В общем, спасибо, если вы поставили лайк, подписались на канал И приятного вам просмотра Вот, сейчас я начну с маленького совсем С фейка Сегодня 29 декабря двадцатый год еще видео выйдет в двадцать первом году уже вот я прошел вчера значит арктика и взял топ 10 на 2x2 чтобы скрафтить веер стратега ну у меня появилось время так скажем вот и я прошел арктика вот и забрал топ и сейчас буду крафтить с маленького начнем веер будем крафтить я не знаю как влияет ли ну топ потому что у меня топ 10 я взял Влияет ли он на качество предмета То есть лего не лего, эпик не эпик Выпадет, все не знаю, вообще не знаю Поэтому сейчас будем проверять, что выпадет Ну вот у меня тут пишут, что добротный У меня ни нифига не добротный <coughs> Вот он, топ 10 у меня тут А там показывает, что топ 50 я взял типа. Ну и то, и то можно, короче, брать И помолимся богам Старым легендам Вормикса Кто там у нас был, я не знаю, решетилки Которые было раньше, но его нет уже давно пофиг на него вот уже всем пофиг на вормикс уже конечно же его скоро могут закрыть но это это уже не случится наверное вот давайте раз два три яростный веер стратега мне выпал и что тут у нас имеется здоровье плюс 20 броня плюс 3 сила авиации плюс 25 защита от яда двадцать Урон на 20% увеличен, и прыжок, имеется еще один у нас. Я скриншотик сделаю в ВК, вот. на стенку потом выложу. Это мой фейк, дорогие друзья, на основе я уже набрал 80 тысяч фузов. Это первый крафт на 3000 фузов был. Конечно же, на сумму 300к фузов наберется, я выложу это видео. Вот. Скорее всего, следующие крафты будут у нас на этом же фейке. В следующий раз я буду проходить заклинателя. На видео проходить не буду, скорее всего, его. Я так пройду на камеру. Ой, скрафчу на камеру. А, а самого заклинателя на... на видео проходить не буду, да. Чтобы <coughs> плавающий топор скрафтить. Да. Вот. Следующий крафт плавающего топора. Как раз-таки, скорее всего, он завтра будет. Не уверен, что завтра, но, может быть, скоро, в ближайшее время выйдет крафт топора. И сам крафт стоит 2400 фузов. <къем> да, не очень. В принципе, дорого стоит. У меня как раз фузики есть тут. Ну, мало, конечно, мало. Но это необходимые вещи, конечно же, да. Вам их крафтить. Чтобы не растягивать. Хоть тоже качаю потихоньку, как видите. Ладно, это уже я, ну, начинаю просто свои мысли рассказывать. Кому никому не нужны. Ждите, короче, крафт топора дальше. Итак, продолжается наш крафт на 300 тысяч фузов. И сейчас, как я сказал, будет крафт топора. Сегодня 30 декабря, получается, прошел один день. Я взял вчера топ, значит, 47 место. Прошел заклинателя с третьего раза. Ну, первые два раза мы там сдались, просто там была, короче, с вам проблема. Ой. Заклинатель очень легкий босс, я даже не буду записывать прохождение по нему, на канале где-то есть, у меня старое прохождение, вот, если хотите, посмотрите, да, и в принципе любого, любого другого игрока там, ютуберные дети, у него там есть прохождение, Заклинателя. Да, вот, даже без марша прошел. в принципе, зачем марши, да, даже, да, я думал, что марши потребуются, они не потребовались даже, вот, и вот, в принципе, мой... Рысарский шлем. Я сегодня в нем даже ходил, ну, на ставке играл. Ну, вот, сегодня набил 646 рейтинга в два перса. Там команда была, короче, у меня... Ну, короче, неважно, какая команда. Суть в том, что у меня был пришелец в этой шапке, там, что-то там еще. Меч Архидема набрал. Вот. То есть, нормальная шапочка, в принципе, можно иногда даже в ней бегать. Вот. Ну, в два перса. Фейк позволяет, в принципе. И сейчас я, как я сказал, уже буду крафтить следующий крафт. Топор. Потому что у меня еще не было топора на этом фейке. Топор. Пылающий топор. Давайте. Давайте. Крафт сам стоит 2400 фуз. Давайте попробуем скрафтить. Значит, три. Раз, два, три. Ебать нахуй. Эпичный пылающий топор. Охуенно. Просто охуенно. Ну, это, конечно же, не легенда. И легенды я вряд ли тут соберу теперь. Я не знаю, что сказать. Эпик это очень круто, дорогие друзья. Но не легенда. Ну и что, и что, что не легенда. И, в принципе, нафиг она нужна легенда. Разве что для достижения там нужна, да, Разве что для этого. У меня еще фузики есть. Давайте попробуем перекрафтить наш вер стратега вчерашний. Блин, я не знаю, все фузы слить на него. Ну, не, не буду я крафтить ничего больше. Вот Пока что не буду. Вот. Следующее ждите, короче, в следующем видео. скорее всего, буду перекрафчивать такие вещи, как... Э, э, килограммный облик. Но на основе, скорее всего, буду крафтить уже следующий крафт. Увидим, короче. Сегодня 2 января 2021 года, и сегодня будет крафт леднящего молота, вот, прошел этого повелителя душ, точнее помогли мне, потому что я его не умею проходить, ну я честно, я один раз проходил его, или несколько раз, вот, давно, очень давно, как он появился, и потом я, ну, не проходил его никогда, и, короче, вот, вот так вот. Такой нубасик. Я оказался, что я даже повелителей не умею проходить. А этих я, конечно же, умею остальных. Вот прошел для того, чтобы скрафтить себе леденящий молот. Вот. А для его крафта потребуется, я даже не помню, что. Ну, точно ловец душ, который нужен был, да? И сосулька, ледяной клык. М -м, повезло, что у меня, конечно, рубины были. Если бы их не было, я бы не скрафтил, наверное, да. Покупаем ледяной клык. И давайте на счет 3 Раз, два, три Добротный, леденящий молот блядь. Обидно, конечно, очень обидно Конечно же, сразу же я перекрафчу его Ну нафиг такой молот, мне не нужен Лучше сразу за Заскрыню, конечно же, я это говно вот. Но лучше сразу Раз, два, три Жестокий, леденящий молот, это уже другое дело. Вот это я понимаю, жестокий, можно даже остановиться на нем. Не буду я эпики и легенды выбивать дальше. Ну, возможно, через несколько лет, когда-то, может, выбьем. но... Сейчас, конечно, уже нет смысла уже. Потому что мне надо другое тут крафтить. <coughs> ну, с двух попыток, я думаю, неплохо. С двух попыток. То есть, выбили мы... Я думаю, неплохо. В принципе, у меня есть еще фузы 5 5400 ФУЗ и... Я не знаю на что их покрафтить но я не буду сейчас ничего конечно же крафтить посмотрю что тут можно перекрафтить О, у меня тут мираж даже крафтили кто-то когда-то давно вот но я конечно же не буду продолжать крафтить что у меня вообще давайте посмотрим еще еще раз глянем хотя все уже видели наверное показывал но я чисто для себя сейчас уже гляну что тут можно жестокий эпичный жестокий жестокий Жестокий, жестокий. Жестокий, жестокий. Все жестокое, все эпичное у меня. Нормально. Можно, конечно, я раз на этот перекрафтить попробовать. Ледяной щит. Давайте ледяной щит перекрафчу. <coughs> В принципе, крафт недорогой. Сам по себе. Может быть повезет. Давайте. А, тут, конечно, 10 попыток надо. Поэтому мне, не кажется, не повезет. Да, мне, не кажется, не повезет. Сейчас нет смысла. Поэтому надо что-то так... Вот, можно без стратега попробовать. Одну попытку. Вот. Чтобы с яростного на жестоке хотя бы. Давайте. Раз, два, три. Заебись. <сёк> вот. Так и хотел. Батя так и хотел. Чтобы не было у меня яростных. Тем более, вот видите, крит. Тут есть защита от холода и дополнительный брыжуак. А то, что до этого было раз, ну это говно, вот, это говно, жестокий более-менее, ну, конечно же, лучше лягу и эпик иметь, ну, что поделать. Э, теперь у меня 60 фуз, э, и пока что крафтов тут не планируется на фейке, вообще-то планируется, дорогие друзья, вообще-то следующий крафт, скорее всего, будет связан с мятежник, э, не помню, что там мятежник, вот, биолампу можно крафтить дальше, Мятежник на какого -то... Нужен на босса на какого-то или нет? На крафт на какой-то. По-моему, нужен какой-то крафт мятежник. Не помню на какой. Честно, не помню. Не буду ничего утверждать. Но, кажется, я ошибся. Мятежник нигде не присутствует. Ни в каком крафте. Шапка мятежника. Поэтому, скорее всего, следующий крафт уже будет связан с... Ну, биолампой. Надо снайперку купить, снайперки у меня на этом фейке, у меня <coughs> с ней есть, но она не улучшена, и без снайперки, конечно, я не пройду этого, эту королева пауков, конечно, можно пройти, но нужно потратить очень много нервов, зачем мне нервы тратить, накоплю на снайперку, короче, продолжу, скорее всего, либо следующий крафт, либо, конечно же, биолампа будет, либо уже на основе буду крафтить. Либо на фейке, либо на основе, либо на андроиде уже Там на андроиде можно скрафтить э, череп Мне Все, давайте Так, сейчас будет крафт на мобильном вормиксе У меня тут 18 тысяч фузов И сейчас буду крафтить горящий череп Переходим в крафты в Предметы И ищем его Вот он и для его крафта, кстати, дорогой крафт нам потребуется шапка аса и демонический шлем. Чего из этого у меня нету, поэтому придется потратить фуз достаточно много фуз. Купаем демонический шлем. Отменить так и шапка аса. 5800. Окей. Отменить и стоимость сбора 2000 кузов давайте резко раз два три крепкий горящий череп вот что из этого получилось ну сойдет главное что скрафтил теперь это у меня на фейке ой на фейке теперь это у меня на мобильном вормиксе хорошие шапки уже есть имеется. вот за скриню это Криншотик. Заскринил так, в принципе. Блин, как его закрыть теперь? Отлично. Блин. Да, какие-то баги тут непонятны, но ничего страшного. Вот. Я расскажу, что тут у меня происходит. Я теперь, еще... в принципе, на ставках я спокойно могу уже играть. Вот, в 3, в 2, в 4 хз, потому что мало все-таки все еще. Надо что-то еще скрафтить. Я не знаю, что тут можно скрафтить еще. Давайте посмотрим, что тут по крафтам. Я здесь особо не хочу даже играть. Знаете почему? Потому что не успеваю просто я... Меч архидемона можно крафтить. Ну... Такое себе, шлем огня надо бы скрафтить, ворона можно скрафтить, в принципе, да, ворона надо крафтить, да, следующий крафт будет ворон уже, скорее всего, да, и нам потребуется шапка Крика, но я пока не буду ничего покупать, пускай рубинчики покопятся и того, вот эти то, что я покупал шапки для крафта, в сам крафт на 300 тысяч фузов не попадают, то есть, на 2000 футс я сейчас сделал видео Сейчас буду перекрафчивать Змеиный посох на аккаунте Мне дали аккаунт, чтобы я помог в топ зайти там И мне нужно хотя бы... Ну короче команда он какая хреновая Тут нет артефактов, вот даже все добротки И мне надо перекрафтить хотя бы Змеиный посох Раз, два, три Конечно, конечно Сегодня 9 января, и сегодня буду перекравчивать голограммный облик на своей основе. Мне нужна легенда. Вот, накопил я 110 тысяч фузов, и, ну, по эмблему у меня хватает. Вот. И, ну, на легенду 100% я тут не уверен, что выбью, но эпик, я думаю, смогу выбить. Вот. А нужна легенда, потому что она не топится, блин. 15 попыток я себе точно дам, а если я больше 15, я думаю, не смогу дойти. Поэтому поехали. Первая попытка. Поехали. Раз, два, три по пальцам. Ну, естественно, сейчас меня будет вообще не вести. Давайте, чтобы разнообразить крафт, будем псайклер еще параллельно докрафчивать. Потому что тут мне тоже надо добить его. Раз, два, три. Псайклер. Не получилось по порядку будем давайте голограммку раз два три прищемили ухо тисками офигеть просто сейчас все фузы солью ну ладно зато тут сто процентов выбью а там уже посмотрим раз два три сломали клещами раз два три пожалуйста мне нужна очень сильная легенда ну не дает мне легенду раз два три а тут эпик нужен тут не дает эпик мне тоже Diving. Раз, два, три. Что ж такое-то? Раз, два, три. -e. Не дает зараза. Походу по по по гарантам придется убивать. Раз, два, три. Не дает, сука. Не там, ни там не дает. Раз, два, три. Ух, эти с прищемил. Это обидно. Пять попыток у меня. Раз. Два. Три. Еще давай. Раз. Два. Три. Давай здесь хотя бы добьем. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Не хочу все фузы сливать. Не хочу. Я на этом остановлюсь, наверное, дорогие друзья. Но я не могу сейчас все фузы слить просто так. Да, тут понимаете сами то, что тут. Если тут я даже. Ну, тут я могу скрафтить, да, там сколько там уйдет? 8 попыток. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кипичный шлем псайклера. Но будет легче проходить параба, наверное. Сила холода плюс 20%. Тут. В принципе, будет легче проходить параба. Чуть-чуть полегче А этот я, походу, не скрафчу себе Сейчас Мне нужна очень сильная легенда нужна Но я, походу, не скрафчу ее Потому что Видите Сколько фу сейчас ушло <coughs> Ну, Грантом выбил, короче Шлем Сайклера себе Эпичный Что ж тут поделать уже Ладно, на этом крафт заканчивается Конечно же, я сейчас не буду уже тут до конца фуза сливать потому что мало осталось 30 давайте одну попытку раз два три хренеть просто а -а -а! ура ура ура ура ура все все все дорогие друзья я просто доволен дорогие друзья это лучший лучший день моей жизни Все. Ждем следующего крафта. Скорее всего будем пробовать перекрафчивать Мираж. Охренеть. Легенда выпила после эпика. Сегодня 11 января. Сейчас хочу быстро перекрафтить Леднящий Молот. У меня сейчас время очень мало и в общем у меня бомбит немного. Я хочу перекрафтить Леднящий сейчас после прохождения Праба, которого я не прошел. вот. Бомбануло чуть, не знаю почему, короче, сейчас захотел очень прикрафтить, и это повод снять видео. Давайте попытки три, сделаем. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три, сука, блядь. Обидно. Четвертый делать не буду уже, фузов очень мало у меня. Вот. В принципе, только буду его сейчас крафтить, еще мне нужно шлем огня сделать эпичный. Еще мне нужно сделать эпичный... Что там еще эпич надо сделать? Короче, смотрите, крафты мои. Мои крафты. где? Где мои крафты, блядь? это? Теряюсь. Вот, эпичный играющий череп надо сделать, эпичный послемо огня надо сделать, и эпичный вот этот вот леднящий молот, в принципе. Остальное, ну, в принципе, все устраивает уже. По крафтам. Ну, вот это можно сделать эпичное. Зачем, не знаю, просто так. Ну и остальное все вроде бы устраивает по крафту. Меня там дальше будем смотреть, что нам перекрафчивать. Ну вот это можно я из жестокой сделать. Да. А сейчас у нас 17 января. И сейчас я буду крафтить биолампу на фейке. На основе я скрафтил э, себе легенду. Э, 40 попыток. А на фейке я еще даже не крафтил ни разу ее, вот. И прошел, короче, я и этого, симбиота. Вот, два артефакта имеются, сейчас мы их используем, чтобы скрафтить э, биолампу нашу родимую. Так, предметы. Там еще нужно этот купить артефакт какой-то. Сейчас покажу, какой. Фосфорный светильник, покупаем его за фузы, и сам крафт стоит 3200 фузов, и давайте я, конечно же, молюсь, чтобы это было что-то хорошее. Раз, два, три, нахуй. Очень-очень-очень <сёк> <сёк> <сёк> печально все это, конечно. Добротное, ну ладно, добротное, это не... <сёк> добротное можно перекрафтить на эпичную или на легенду потом... Я короче мне пофиг сейчас, добротное выпало и, и ладно, если бы выпало что-то типа яростного там, тут уже было бы обиднее даже было бы, потому что с яростного э, тяжелее перекрафтить, вот, ну ничего, э, кнопочка не работает, потому что флешплеер у нас уже не поддерживается, вот, сижу через этот, плей машины, и тут вот что-то непонятно, короче, как он работает, он тоже с флешем работает короче там я с яндекс браузера ну в общем все вы знаете уже там, флеш отключили там и нужно там время менять на компе чтобы поиграть в вормикс или браузер скачивать старый либо же там еще вот, старый флеш там качать вот. теперь Вормикс только так работает и следующий крафт это будет уже перекрафт пиолампа, будем копить фузы на перекрафт биолампы. Минимум жестокий буду крафтить. Вот биолампу. Обидно, конечно, да, немножко. Сегодня 6 февраля. Накопил я 30 тысяч фузов на своей основе. И сейчас я хочу перекрафтить э, шлем саппера. Это единственная вещь в моем арсенале, я так понимаю. Которая имеет яростный крафт. Все остальные выше яростного. То есть жестокие эпики легенды. Давайте проверим даже. Ворон. Легендарный. Легендарный слем Легендарный небесный пиромант. Вот, яростный шлем который я буду перекрафчивать сейчас. На минимум жестокий, чтобы у меня не было в арсенале ниже жестоких крафтов. А вот. Скандинавский жестокий. Жестокий. Жестокий. Жестокий эпик. Легенда. Жестокий. Эпик. Эпик. Ну и остальные магазины, я так понимаю, парап на 25. Да не у меня еще пройден. <laughs> вот. Пылающий топор, лего, ну тут понятно, понятно, понятно. Ну, как видите, у меня тут все это жестокие. А, вот крепкий дуэльный меч, но это не крафт, да. Ну, поэтому надо перекрафтить, чтобы минимум жестокий был. Чтобы у меня некрасиво просто. Все такие жестокие леги, эпики, а этот. Я рост некрасиво очень, поэтому хочу скрафтить. Вот. Поэтому поехали крафтить его. Ну, в принципе, крафт недорого обойдется. А, хотя нет, очень дорого даже. Ну давайте. Поехали. Раз, два, три. Ну. Эпичный шлем сапера. С первой попытки. Едбануться просто. Жестко, жестко. Защита от тока плюс 20, защита от плюс 10. Короче, нормально. Вообще мне это просто понравилось сейчас. Эпичный. Ну, раз уж такое везение. Я дальше хочу скрафтить себе э, леденящий молот. Ну, перекрафтить на, на минимум, минимум нужно эпик. Раз, два, три. По пальцам. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, пока не везет, и тратить эти, эти фузы я последние не буду, наверное. Еще разок. Раз, два, три. Все-таки не вышло. <coughs> ну, тут осталось 8 попыток до эпика. Мне нужно минимум, короче, эпик, чтобы крит урон был больше. Ну, это меня порадовало, конечно, то, что я выбил эпик. Меня порадовало... <coughs> Все, теперь у меня все предметы, минимум, стоки, минимум. Дальше буду крафтить. Ну, дальше леденящий молот у меня в списке сделать эпик. Потом буду, скорее всего, делать зубастик эпик. Ну, не, не зубастик даже, наверное, вот эти. Mm -hmm. Слем огня буду эпик делать. Нет, череп сначала. Череп. Потом... Э Пошли магня эпик. После леденящего в смысле. Потом уже остальные. Ну, я имею в виду там зубастик, после хаптека и так далее. В принципе, так. Хирурга не знаю. Ну, посмотрим, вот еще. Стасы надо бы сделать. В принципе, вот такие дела. Сегодня 7 марта. Прошло много времени, месяца два может даже. Я не снимал крафта никакие, но ну, сейчас я готов выбить эпичный леднящий молот с гарантом. Может быть лего, но вряд ли лего. Вот, я не думаю, что мне дадут Легу. Я тут пару попыток пытался крафтить, точнее мне пытались крафтить. Ну, это не войдет в крафт, вот. не было снято на видео. <coughs> так, где он тут? Вот он. И нужно, я не знаю, у меня по-моему не хватит даже фуз. Ну попробуем, может хватит. Поехали. Раз, два, три. Конечно же, конечно же. Мне кажется, мне не хватит. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Конечно же, мне не хватит. Ну ладно, сейчас я потрачу ключики. Возможно, фузы наберутся. Вот, 400 фуз. Потому что я хочу гарантом уже выбить. Мне надоело уже. Мне надо эпик просто срочно. Во, все, теперь точно хватит. И раз, два, три. Эпичный, ленящий молот. Вампиризм 8. Полное исключению чуть больше. Сила холода атака отряда больше. И урон каждый каждой увеличен на 50%. Вот. Уже лучше, уже лучше. <coughs> Конечно же, Лего я выбивать не буду, скорее всего. Ну буду, но очень не скоро. Вообще очень даже не скоро. Вот. <coughs> И следующий крафт будет у меня вейр стратега, скорее всего. Скорее всего, тоже до гаранта буду пить. Вот. И не, не уверен, что мне Лего выпадет. Вообще не уверен. <coughs> Поэтому вот такие дела. Прошло очень много времени с момента последнего крафта. Примерно месяца два прошло. Я там, по-моему, пытался скрафтить себе леднящий молот эпичный. И у меня это успешно получилось. И сейчас я снимаю последний крафт в этом видео, где буду крафтить три предмета. Это стэтсон, веер стратега и мираж. Стэтсон у меня жестокий, веер стратега тоже жестокий и мираж у меня эпичный. И эти предметы я хочу сделать легендарными все. Ну, конечно же, у меня это может не получиться, поэтому я рассчитываю, что у меня выпадет минимум хотя бы два эпика. Вот с э, стетсон хочу эпик сделать и веер хочу эпик сделать, а мираж как уже повезет, ну, остальные тоже как повезет. Может я перескочу там, с эпика на другую позицию выше, вот. И сейчас у меня покрафчено на 170 тысяч вузов вот я посчитал, могу конечно ошибаться, но примерно так, я посчитал, вроде по, сошлось вот так у меня и конечно же на видео может чуть побольше сейчас выйти, то есть у меня сейчас 200 тысяч вузов 205 тысяч вузов вот и у меня может быть и побольше получится крафтов поэтому может на 250 тысяч вузов вот так вот, но я не планирую, там я хочу оставить 1050 фузов все конечно фузы не хочу сливать но тут уже и не знаю может я там сорвусь я срываюсь иногда и докрафчиваю до нуля фузы но это как уже повезет или не повезет Вот по, -по, по порядку начнем будем э, по кругу идти вот так сначала мираж одну попытку потом э, вот, веер вижу сразу одну попытку потом ст -э, стец и с богом ребята с богом первая попытка мираж Стоимость крафта 5200 фузов. Поехали. Раз, два, три. От итоге вы сломали клещи. Это 5200 фузов. Обидненько, ну что поделать. Веер Сартега, стоимость крафта 5200 фузов. Раз, два, три. Ну я тут буду реально потеть. Потом Мираж. Я надеюсь, что у меня хотя бы эпики выпадут. Где Мираж? Мираж, я его видел где-то. Блин, Мираж. Не хочу все фузы сливать. Он дорогой крафт, очень. Шесть тысяч фузов. Раз, два, три. Да уж. Раз, два, три. Веер. 5 тысяч здесь фуз. Раз, два три, блин. Ну это, это все фузы сли, слить сейчас. Реально. Мне кажется, я что-то не выбили ничего. Вейер стратега. Ой, веер. Магматический степс он. Раз, два, три. Мираж. Мираж лего нужна. Раз, два, три. Раз, два, три. 3. это не везет, ребята. Так, дальше. Смотрите, что мы делаем. Дальше мы ищем Стетсон, да? Стесон, где мой Стен? Он далеко куда то уходит. Так, вот здесь. Раз, два, три. Легендарный магматический Стесен. Как же это круто, дорогие друзья. Шестой э -э попытки, или какой. Я не знаю, какой попытки, не помню. но короче, шестая, вроде. Вот, что тут мы имеем, мне как раз нужен для ставок, ребята, для ставок, я на ставках буду бегать, потому что мне э, лень проходить, короче, эту, как вы называете, а? паучиху, я потому что валю параба, на 60 дней делаю параба, а паучиху не валю, и мне, короче, не хочется паучиху валить, поэтому я вот и, и решил себе крафтить стетсу магматический. и мне нужна была тоже лего, но я рассчитывал на эпик, конечно же, дорогие друзья, потому что лего тяжело выбить, вот, но ну, я все-таки выбил ее как же это круто <coughs> вот легендарный моба. он дорогой ребята он дорогой этот крафт он 6000 фузов стоит я выбил его все-таки я выбил <coughs> я выбил и мне одной легой меньше теперь все одной легой меньше может мне меня вообще три леги выпадет а как вы думаете <coughs> это круто и что мы дальше дальше у нас идет мираж uh, раз два три ну мираж не повезло раз два три не повезло ну сколько я фузов потрачу давайте раз два три мне я уже рад все равно это уже не зря ну это добью по-любому это сделаю эпик по-любому верю стратега раз два три Раз, два, три. Не везет, конечно, но ничего. Так, повезло немножко. Один, два, три. Да дайте, пожалуйста. Я уже не рассчитываю. Но может повезет. Раз, два, три. Я не рассчитываю, но может повезет. Раз, два, три. Восемь попыток. Раз, два, три Не свезло Раз, два, три Раз, два, три Ну, тут это добью По-любому вер добьем, да? Дайпика До доведем А дальше я уже не знаю Раз, два, три Раз, два, три Ну да Гарантом, походу. Раз, два, три. Мираз дорогой крафт тоже. Твер дешевле чуть. Раз, два, три. Так, еще раз. Раз, два, три. Ну дайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Не дают мне. Не дают мне лягу. Ну, вот здесь гарантом сейчас будет. Раз, два, три. Эпичный веер стратегия. Здесь главное вот это вот параметр. Защита от холода. И урона увеличен 20-30%. Все. Прыжок в воздухе еще один. Это, это по-моему, так было. Да, это и так было у меня. Я не помню, что короче, типа, какие параметры лучше стали. Вот, надо посмотреть потом. Вот, эпичный. Мы скрафтили. Уже. И смотрите, что я делаю сейчас. Я пытаюсь добить мираж. В но я не знаю, вот давайте попыток 5 еще сделаем. Раз, два, три. Потому что бывает так, что после после хорошего крафта. Давайте еще. Раз, два, три. мира ну, мираж, походу, гарантом придется выбивать. Ну, последнюю попытку, давайте, последнюю. Раз, два, три. По придется гарантом выбивать его. Так же, как и это, гарантом, скорее всего, придется выбивать но это не точно. <кх> Да, да, да, такие дела, такие пироги. У меня осталось 300 тысяч фузов, и этот крафт подходит к концу. Надо будет посчитать, сколько всего фуз я там. Ну, тут у меня очень много фуз. Я слил, ребята, будет крафт не на 200 тысяч фузов, а на 300 тысяч фузов, скорее всего. Да, на 300 тысяч вузов крафт у меня, <кхем> да. На 300к фузов я покрафтил. Мне, нужно, мне нужны были... Короче, вот этот мираж нужно крафтить, я расставлю, мираж надо крафтить будет, последнее что я хочу, конечно могу сделать гора, а сейчас это 100% лего за рубину, да, как вы думаете, стоит ли лего делать 100% за рубину, блин, залку обе рубинчики жалко, ну а что я теряю по сути, да, надо уже добить, да, лего, как, как думаете. Как думаете, добить легу? Ладно, это в следующем видео будет. Следующем. Надо видео выложить, в следующем буду добивать уже. За рубина, наверное, да? В следующем, да. В следующем видео.